Дорогие коллеги, злокачественная трансформация очень часто ассоциируется с аберрантным проявлением поверхностных белков. Обычно они... Это обычно это рецепторы тирозинкиназы и анормальное проявление таких аберрантно проявленных протеинов, Передает, трансформир, придает трансформировавшимся клеткам такие характеристики, как повышенная степень пролиферации, двигательная активность, метастаз, апоптоз ну и многие показатели рака. К счастью, мы научились блокировать соответствующие сигнальные пути, блокировать рецепторы либо тирозин кинозный домик, и по пациент, соответственно, выживаемость повышается. В су проблема в том, что рак гидрогенные заболевание, например, в форме 2 вы проявлено значительно только 20% раковых больных и вот именно они таргетная терапия для них таргетная терапия будет полезна а для остальных же такого не будет и будут риски побочных эффектов ну и плюс на, на лечение таких больных придется потратить огромные объемы денег на да. данный момент спец листы тестируют метод биопсии к несчастью тут могут быть как интро и межопухолевой опухолевой гидрогенности 20-30 процентов метастазирование метастаз меняет свой профиль экспрессии. И синхронные метастазирования могут быть как HER отрицательные и HER-2 положительные биопсии, они а болезненные. Ну и невозможно все метастазы пациента от, отобрать в качестве образцов. Особенно, однозначно, все невозможно. Одним из простых решений будет конъюгация терапевтических антител, а именно... Нукалида, который излучается телом, например, гамма или аннигляция позитронное разложение, использует два демодальности позитронно-миссионную томографию или однофотонно-миссионную томографию для трехмерной реконструкции распределения деактивности в... В соответствующем теле. Если антитела накапливается в опухоли, то мы можем надеяться, что опухоль HER2 положительная. Соответственно, характеристики радионуклидной визуализации, это то, что визуализация радионуклидной не и может повторяться в ходе изменений экспрессии, в ходе протечения заболеваний. Ну а квантификация радиоактивности инвива относительно не несложна. Это предоставляет нам явное преимущество: Во-первых, отсутствие отрицательно-негативных результатов, вызванных ошибками Соответственно, отбор образцов или биопсии из-за ложных опухоли, ошибочных визуализаций способны э, т, э, таргетов как в, в первичной опухоли, так и в метастатах, ну и, возможно, в течение всего хода заболевания. Это такая визуализация яномолекулярная, дает информацию о экспрессии соответствующей мишени, и вы способны отслеживать э, прогресс up-down регуляции мишени. На данный момент наблюдается смещение парадигмы, переключение между тем, что нам необходимо разработать э, инструменты диагностики в случае многих терапевтических агентов. И сейчас все фармакомпании создают свои э, центры визуализации, особенно для стратификации больных, особенно в случае исследований. К сожалению, анти э, великолепный терапевтический агент оптимизированной природы в течение сли всей эволюции однако они слишком крупные 150 кило а соответственно медленная аккумуляция распространение в тоже аккумуляция очень степень аккумуляции медленная в том же самое время как и выведение за нормальных органов великолепно для терапии но очень плохо для визуализации потому что создает очень высокий сильный фон и контраст, соответственно, достаточно плохой. Кроме этого, кроме наночастиц, антитела аккумулируется в, в в опухолях неспецифически в связи с повышенной проницаемостью и потом эффектами. Это может вызывать ложно-позитивные сведения срабатывания работы, поэтому соответственно даже визуализации 5-6-7 дней после инъекции все еще достаточно с... сомнительно, никогда не можете быть уверены, сможете вы увидеть истинный или ложный рецептор медиированного накопления развития соответствующих препаратов да и с помощью да, выказывает достаточно низкую сенситивность а, это, медленнее когда размер соответствующего инструмента менее 60 килодальтон он начинает пропадать сквозь, через соответственно ломер почках и быстрее, когда 25-26 кило эта фильтрация уже ничем не ограничивается. А когда размер более 40-45, МПР эффект уже начинает играть незначительную роль. Чем меньше, тем лучше. Это в настоящее время парадигма, в которой развиваются пробы, и э, работы с э, МРТ, и а, аналоговый элемент имеет примерно 1,5 килодальтов. А, вопрос заключается в том, что мы э, не можем найти для для каждого молеку, молекулярного размера и, и э, фаговая технология это то самое решение. И вчера мы упоминали говорят Нобелевской премии, который разбирался с этим вопросом, решил эти проблемы. Есть очень большой вопрос. Птицы. А... И как только вы Определяйте этот пептид и афинность речь обычного о микро или мили молях, которые обычно являются очень низкие. У вас, по крайней мере, должны быть, ну, итак. И решение было найдено для того, чтобы организовать пептиды во время молекулярного дисплея. И один из использований это каркасные белки. Это э, работа, которая создается. Вы делаете те, которые формы вам необходимы. Вы создаете специальные библиотеки, которые вам необходимы. И в этом случае вы... Э, таргетированные объекты и вот здесь просто несколько примеров это каркасные белки которые используются для биологического таргетирования и в настоящее время есть десятки различных каркасов баллистованы для различных биотехнологических применений, но также и для развития, разработки терапевтических методов противораковых методов лечения. И я должен сказать о том, что каркасные белки это отличные кандидаты для разработки пробов для разработки зондов, это они способны на быструю диффузию в опухолях, которые обеспечивают отличную локализацию и в то же время не связанный зонд, он очень быстро очищается от крови и здорового ткани и создает условия для хорошего контрастного МРТ и аффинность единицах наномоль и пикамолей достаточно простой получить, что является очень важным для а, особенно в прикоретных хостах И поэтому мы на порядок, конечно же, снижаем биологические антитела. И также является возможным разработать многофункциональную конструкцию различную. И мы это сделали. И это является отличными кандидатами для визуализации зондов и вот натины, дарпины, антитела, аддиктины, они были оценены, для, подобраны для визуализации. И вот есть масштаб один к одному. Вы можете посмотреть, они достаточно маленькие, достаточно небольшие. Первый каркас, который был применен для маникулярного визуализации, это молекулы официала, которые были предложены профессором и в конце 90-х годов, и это основано на на B домене стафилококкового протеина. И И те аффибоди, они э, представляют э, те объекты, которые обычно отвечают за связи э, при использовании иммуногонаболинов. были созданы, они использовали рандомизацию для создания э, библиотеки. В настоящее там порядка 20 миллиардов членов, что вполне сопоставимо с э, человеческим репертуаром антител. И размер... Молекула Афибоди СХ 5 кГ Долтонов. И первый успешный э, таргетированный зонд был э, выбран и сделан. И афинность была где-то порядка 20 пикамолей. И мы продемонстрировали о том, что молекула Афибоди аккумулируется в Ополе э, специальным способом, который был показан путем блокирования или использования неспецифических вводим молекул. А для того, чтобы сравнить их с антителами, мы должны были сравнить их прямо непосредственно. И мы обозначили их одними, пометили их одними те же разъединёноклетидами 1,3,5 и использовали ту же самую технику ньюгоцей. И результат был отличными антитела если вы посмотрите на посмотрите а... мы наблюдали аккумуляции в опухоли после инъекции проблема заключается в том что в пациентах мы бы хотели увидеть это, то что происходит в метастазах в печени потому что печень к сожалению является типичным местом метастаз и к сожалению Облучение слишком высокое, нам приходится ждать несколько дней для того, чтобы мы могли увидеть хорошее контрастирование. Это три дня в мышах, а в человеке было бы больший срок. То есть, 6 часов после инъекции соотношение кровь-опухоль было где-то 10 раз больше, чем соотношение кровь-опухоль. И, таким образом, контраст, контраст выше по мере, что увеличивает чувствительность в визуализации очень э, маленьких метастазов. А еще один момент – это эффекты PR. С теми, кто работает с визуализациями, они знают о том, что не специфические, может, порядки от 20 до 50 специфических. И это означает то, что э, вы можете перепутать чуть-чуть меньше выраженную неэкспрессивную опухоль и большего размера экспрессивную опухоль как вот здесь вот показано на снимке слева афибоди они очень специфичны и вот есть изображение 4 часа после инъекции специальные трейсеры, которые аккумуляются прямо в опухоли, но когда мы используем и Другой метод, то там не было аккумуляции в опухоли. А, то есть накопление было такое же, как в мышцах, в сто раз меньше или и то же самое явление было показано в контрольных мышах. И то есть молекулы Афибади дают лучшую чувствительность, гораздо большую чувствительность и гораздо лучшую специфичность э, по сравнению с, с антителами. А, мне необходимо, необходимо подчеркнуть, что это недостаточно э, получить хорошее связующий байдинг. И э, э, химия должна э, двигаться параллельно с развитием э, визуализации и зондов, и вы изменяете физико-химические свойства и распределение на поверхности. И вы влияете как на мишень, так и на то, что с ней взаимодействует. И вы также... То, что происходит с нюклеидами после интернализации. Просто, чтобы быстро представить вам этот вопрос. Тоже типично, если вы хотите бивалентные антитела или органистические рецепторы это вызывает ситозис, который достаточно идет быстро и антитела и антигены и они деградируются до определенного уровня Дальнейшее развитие маркера зависит от, от свойств радиокатаболита. Катаболита. Если радиокатаболиты, они, очень часто они просто диффузируют через лизосомную мембрану, а потом через клеточную мембрану и удаляются из клетки очень быстро для EGF, это где-то примерно через один час после инкубации и, и метка практически полностью исчезает. Обычно они <связываются> это дезинтабилит не могут проникнуть через мембрану и попадать там в ловушку в такую внутри опухоли и и удержание э, очень отличается и использование так называемых э, метода редиализации обеспечивает э, отличные показатели как для внутриклеточного удержания и так и для э, предотвращение выпуска даболитов в кровь, в кровоток, и ну, а мы должны балансировать интернализацию э, между свойствами маркера э, или лейбла и опухоли и то что мы наблюдаем что все э, каркасные белки с которыми я работал дарпины адапты интернализация очень медленная и в этом случае использование э, использование вот этого метода упомянутого не дает каких-либо недостатков с точки зрения накопления в опухоли но предлагает вполне приемлемые преимущества, особенно если речь идет о почках. Для визуализации это не очень большое значение имеет, но для терапии, конечно, радиооблучение не является подходящим. В другом примере это использование... лейбл для а, афибоди молекул это это они достаточно дешевые по сравнению с другими нуклеитами и они конечно бы очень хорошо бы чтобы мы могли разработать лейбл маркер и мы используем вот этот элемент для того чтобы привязать его к молекулам антибоди, но наши первые эксперименты продемонстрировали очень большое накопление и в грызунах, в мышах это он достаточно функционирует. И вся деятельность происходит в районе брюшной полости. Увеличение кадрофилисти происходит в вот этих областях, и мы смогли подавить уровни экскреции. И используя более тонкие подходы, мы смогли обеспечить равное протекание процесса как в самой опухоли так и в почках. И наконец, последние последние снимки в это мы показываем. Вот этот маркет там, где активность в опухоли была гораздо более высокой, чем в любых других тканях организма. То есть разница между вот этим нефункциональным агентом и вот этим функциональным агентом – это три а, амина... А, следующий пример был... Это использование специальных препаратов, то есть там, где мы попытались поставить эти маркеры. Но вы видите очень ясно то, что происходит на изображении. То, что происходит в желчном пузыре. И опять-таки то же самое, мы смогли полностью подавить э, экскрецию и в, в качестве приза, в качестве результата получили, э, получили вот этот процесс. Я боялся как раз, что это может не произойти, но все получилось хорошо. Очень важно то, что клинические исследования продемонстрировали отличное таргетирование, которое э, мы смогли продемонстрировать использование спектра с индиум 111 мы увидели основные места метастазов, такие как кости, такие как лимфатические узлы, печень. Это очень важное э э изображение, э потому что в почках это не получилось бы так ясно визуализировать, однако это э, метастасы, которые были очень четко э, видны, несмотря на высокое э, расположение почки. Принимаю... Э, э, здесь пациенты, как вы видите, прежде были визуализированы при при помощи флюородиоксигликоза для того, чтобы определить метаболически активную опухоль, а затем использовать галлиум лейблы для того, чтобы посмотреть экспрессию. И пациенты с, с... с... негативной опухолью, там были десятки метастазов, однако там мы не видели afi боди и напротив, когда у нас были положительные опухоль мы видели, что каждая опухоль визуализируется при помощи FDG с AFI-BODY-молекулами с отличной чувствительностью. Что еще более интересно, а у нас были в изучении, исследование принимало 23 пациента, и врачи вынуждены были поменять курс лечения для пяти из них. То есть пять пациентов, которые были изначально включены ага. в это исследование как отрицательную контрольную группу, оказалось, что у них есть положительные накопления в опухоле, и это было подтверждено биопсией. То есть у нас произошло изменение в стадию экспрессии во время прогрессии болезни. И три пациента, которые изначально были положительными, показали либо отрицательно опухоли, либо смешанные метастазирования. Таким образом, каждый использ... в результате незначительного, небольшого исследования мы увидели, что более 25% пациентов получали коррекцию. И тут мы видим, что да, терапия начинает становиться персонализированной. На данный момент у нас 8% Фbodyди молекулмоляр -nanomolar и наномолярной активности R2 и GFR, это тирозинки наза имгибитор предиктор реакции ряда терапии ä, зоны главы шеи фактор роста инсулина 1 р дальше хер 3 очень э, серьезный виновник резистенции зимабо мы надеемся в, тр, мы сможем тр, э, про, такая, сможем э, э, на это воздействовать и по исправить терапию до того как мы смогли увидеть важный рост опухоли pдg пдг фрб это важный в рост ангидрат ангидрит 9 является маркером гипоксии. В данном случае они показывают то, что опухоли может понадобиться. Потребуется ускоренная бинтерапия или дополнительная доза для снижения Соответственно, во всех случаях у нас получилось визуализировать опухоли в, в мышах позитивным образом. И вот в последнее время мы также пока недавно мы смогли показать, что мы способны визуализировать скулярный дотолеальный фактор роста 2, важная. Мишень для васкулатуры ПДЛ-1 в случае иммунотерапии. Почему? Потому что экспрессия ПДЛ-1 является предиктором ответа на иммунотерапию. Еще один тип фолдикаркасного белка, который был выявлен, поверен в INVIV, это дарпины. Они инкорпорируют двух, э, гелик в двух гелик-спиралях. речь об NNC-терминалах, и в, в исследовании INVIV было здесь инициировано в России профессором Деевым, из Института биоорганической химии профессором Черновым из э, Томского исследовательского медицинского центра. Два типа дорпинов были оценены. Чуть позже я отмечу в случае до клинической характеризации. И в организации хор хорошей радиохимии, как видно, один из Дорпинов Г3 был явно эффективен. Ну и также отмечалась важная... Степень клинической позитивных опухоли визуализирована в мае месяце, представлена в Томске. Я считаю, что данные соответствующие исследования раз, в Россию вывели на передовую перспективу в развитии персонализированной медицине Одн... еще один каркасный биолог под названием адапт был разработан профессором Софией хуберт Хобберт и ее командой в Королевском институте технологии основе на альбоминистре G очень очень стабильная связка связка очень стабильная, большой с большой с... с... с... складывающейся способности очень сильную. В изначальных экспериментах София смогла Работать со вторичной финности и обеспечить возможность связывания как с альбумином, так и терапевтическими мишениями, такие как HR3 в случае рака TNF, и ракой, TNF, HR2 HR3 рака и TNF-альфа в случае, для целей визуализации мы и в... Мы исключаем, выключаем альбомин, байдинг для того, чтобы... Э, связывание альбомина для того, чтобы улучшить проявление крови. И мы видим, что мы, как минимум, через час после инъекции, мы способны визуализировать опухоль и блокируя результаты в, с, в, с, в сниженном вбирании... В набирание этого опухолей более ниже выражающимся менее выраженные опухоли подали. к тому же мы работали с с, хи с химическим аспектом предоставляет возможность Раскрывает потенциальные возможности для радионуклидной терапии. Что особенно интересно заключается в том, что все каркасные белки, которые были оттестированы, проверены, имеют разные предрасположенность к разным эпитопам. Скорее всего, раз соответствие и эпитопов и дарпин с Дарпин-3, связывается в разных регионах, Дарпин-1, Дарпин-29, Домино-3, Малекофибодик, Домино-2, Эстрозумаб, Домино-1, как и Дарпин, цепляется один с другим. Как и... Что это означает для меня? Здесь два важных посыла. Используя два разных каркасных э, протеина, мы можем со, ц, ц, ц, одновременно целиться на одну и ту же мишень без <свят> угрозы в, в, помех в этом связывании. Во-вторых, в связи с разными преференциями вопрос хэппитопов, мы можем достичь успеха используя один каркасный белок в том случае когда другой каркасный белок дает сбой например три попытки было для того чтобы генерировать Фибодимолекулы, ну, это не получилось, но Андрес смог и генерировать дарпинсофинность с дилет, этом, Другими словами, нам необходим очень большой, обширный инструмент соответствующих каркасных белков для того, чтобы повысить эффективность таргетирования соответствующих, соответствующих зондов. Также и другие исследователи проверяют, работы в этом открытии. Аднектин показывает хороший сэндвич, ä, там, где они рандомизированы, могут располагаться на двух зондах визуализации, визуализирующих зондах CD20. Были разработаны для визуализации не очень большая афинность и на самом-то деле не очень хороший выбор соответствующих химических решений, но уже 4 часа после инъекции дает лучшие и последнее развитие в случае RTPDF. L1 дает великолепную визуализацию, в то время как афинность была ниже 35 пикамоль. Точных данных не предоставили, однако такую высокую афинность измерять то не очень просто. Другой вариант – это натины. Это самые небольш... малые... Каркасный белок, содержащий щей, структура с тремя кольцами, они были разработаны для визуализации интегрины нейровоскулатуры Оба демонстрируя достаточно здравый контраст даже через час, через даже полчаса после, инъекции, после введения. На что хотя бы обратить особое внимание разработку? Визу... зонда визуализации это междисциплинарная работа которая требует участия экспертов биотехнологии доклинической разработки а также в клинической разработке онкологи, медики клинической медицины дозиметристы, иммунологи токсикологи для того, чтобы да, быть успешными нам необходимо создавать стабильные, эффективные консорциумы в которых прису... очень тесное взаимодействие экспертов организовано но если у нас это получится, а если у нас получится, тогда нам однозначно будет нас будет ждать успех Выводы радионукледной визуализации э, хранящих врата молекулярных мишений может сделать лечение рака более персонализированным и более эффективным. Малые зонды визуализации улучшают как чувств, э, сенситивность и специфичность визу... использование э, каркасных белков, позволяет разрабатывать его. Малые, но высокоафинные зонды к разнообразному асоциирован... разнообразному рак молекулярным целям повышение чувствительности специфичности связано с правильной молекулярной структурированием оптимальной маркировкой химической маркировкой. Разработка разнообразных базирующих, основанных на каркасных белках зондов к одним и тем же молекулярным мишеням повышает вероятность.